Две недели назад я записал видео, в котором так уверенно сказал, что я не хожу ни на какие протестные акции в Тбилиси, и не ношу здесь никакую э, одежду с лозунгами, э, потому что ну, мне как бы, нечего сказать грузинам, украинцам, белорусам, как бы, они не э, тот народ, с которым я всегда разговариваю, с которым мне есть о чем поговорить, о политике. С тех пор... Я был на одной акции против войны, которая проходила здесь, в Тбилиси, и я уже несколько дней не выхожу на улицу без вот этой надписи «Мир, дружба, трибунал». Это другое. Я по-прежнему считаю, что когда я за границей, все окружающие испытывают такой вполне здоровый пофигизм к той внутренней политике, которая у меня на уме. Всем плевать на то, что нужно освободить Навального или нужно расследовать убийство Немцова. Это наши внутренние российские дела. И э, ходить здесь в футболке Свободы Навальному глуповато. Э, я все еще так считаю. На антивоенной акции в этот четверг собралось много украинцев, белорусов и русских. И кто-то из русских э, пытался вбросить лозунг «Путин вор». И он был обсмеен и не поддержан. А вот «Путин убийцы все кричали. Потому что э, всему миру плевать, Путин вор или не вор. Может быть, мы там заключим какую-то сделку с Путиным, что он будет у нас брать много денег и не нападать ни на кого. И всех это будет устраивать. Это наша проблема, что он вор. Был также лозунг России без Путина». И его немножко поскандировали, но в три раза дольше скандировали «Мир без Путина». Потому что это то, что сейчас всех волнует. Что там в России на самом деле всем плевать. И это нормально. У каждой темы своя аудитория. И у войны, извините, аудитория огромная. Сейчас многие переживают, что на русских могут начать смотреть как-то косо, и это как-то несправедливо. И я сейчас не говорю о санкциях. Санкции, на мой взгляд, действительно несправедливо бьют по россиянам внутри России, они запирают невинных людей в одной комнате с убийцей, и эти люди могут просто оказаться более зависимы и более вынужденно лояльны Путину, чем до этого. Но я как бы не разбираюсь о внешней политике, и это мое совершенно непродуманное мнение, я сейчас не об этом. Я о отношении простых людей, вот, допустим, здесь, в Тбилиси, к русским людям, вот, допустим, ко мне. Сейчас вот идет такой спор, русские должны как-то извиняться за то, что творит Путин, должны ли они чувствовать свою вину? Ответ и да, и нет. Естественно, когда происходит что-то такое, то люди начинают спрашивать у, в данном случае, у русских, что за херня? Естественно, мы первые э, под подозрением те, кого надо спросить. Э, и это еще не какой-то нацизм, не ксенофобия, по крайней мере, пока что. Это вполне разумный поиск ответа у того, кто может быть максимально в курсе. Чё за херня? Так уж устроен мир, что вот мы отвечали за определенную территорию. Мы по ней дежурные. Мы не ответственны за все, что творит каждый преступник на этой территории. Но наша задача э, перед всем миром присматривать э, за этой территорией. Присматривать за тем преступником, э, который обитает у нас. И мы с этой задачей не справились. Если вы вдруг любите меня за неуместные э, аналогии, то э, вообразите себе какую-нибудь... Чернобыльскую катастрофу. Можно спорить о том, что технология была сложна, никто не мог предвидеть, никто не понимал последствий, но когда это случилось, и мы в России увидели раньше, что Путин выходит из-под контроля, мы должны были как минимум предупредить весь мир о том, что Путин выходит из-под контроля, о том, что сейчас, кажется, это может стать проблемой мирового масштаба. И мы и с этим, к сожалению, не справились. Вот, насколько я понимаю, команда Леонида Волкова последний год занималась именно этим, переключившись в значительной степени с внутренней борьбы на внешнюю политику, на объяснение того, что произошло. И вот ни они, ни мы все как-то коллективно с этим не справились. Вот в этом наша вина однозначно. То есть, даже если вы считаете, что, вы, ну у нас не демократия, соответственно, какая у нас ответственность, если не мы принимаем решения? Или если вы э, использовали невозможность на что-то повлиять, как э, отмазку, чтобы вообще не интересоваться политикой. Ну, допустим, вот вы э, из таких. Э, тем не менее, когда вы увидели, что это произошло... Э, по независящим, допустим, от вас причинам Вы должны были об этом сообщить Потому что так устроен мир В мире есть границы И пока проблема сохраняется внутри границ Вы можете всем говорить, что Мне плевать, что происходит в моей стране Как только проблема выплескивается за границу Как только проблема из Путин-вор Превращается в Путин-убийца, которую видят все Вы должны за это отвечать К вам направлен вполне разумный вопрос чё за херня? Почему ты нас не предупредил? А даже если вы считаете, что вы не обязаны отвечать на этот вопрос, потому что, ну что, я все эти годы был против Путина, я все эти годы выходил на митинги, я все, всегда был против, я старался не допустить такой крайней стадии путинизма, что они не видят, что ли? Какие претензии ко мне? Вопрос понятен. Люди не обязаны интересоваться тем, что происходило в России, пока все было относительно, с их точки зрения, хорошо. Поэтому, ну, это просто глупо возмущаться тем, что вам задают этот вопрос. Я лично не возмущаюсь, я готов на этот вопрос отвечать. И да, мой ответ, то, что в России много людей, включая меня, которые все это время было, были против, и не надо отождествлять Путина с нами. Вернемся к аналогиям. Если вас взломали и от вашего имени разводят всех друзей на деньги, то вы как бы в этом не виноваты, вы там чуть-чуть не досмотрели, и вы не обязаны никому рассказывать, как именно вас взломали, там, какой у вас был пароль. Но, тем не менее, у вас возникает вполне нормальное желание, даже если вас не спросят, объяснить, чуваки, это был не я. Сейчас э, нас тоже взломали за эти долгие годы, нашу систему взломали и от нашего имени э, не просто там разводят на деньги, а разводят на жизни. По Европе бегает какой-то сумасшедший с ядерной кнопкой и говорит «Здрасте, я от Максима Ильдарыча, а я Максим Ильдарыч, и он не от меня». И я, естественно, хочу всем заявить, что он не от меня, что так получилось, по моей вине или не по моей вине, оценивайте сами, но э, человек, который говорит, что он э, избран от лица всей России, что он представляет ее, он не представляет всю Россию. Поэтому это другое. Поэтому мне теперь есть что сказать украинцам, грузинам, белорусам, всем. Я хочу сказать, что я не с Путиным. Я с вами. Я за то, чтобы были мир, дружба и трибунал. Просто я пока не преуспел в борьбе с этой херней. К сожалению, херня оказалась сильней. Так же, как весь мир пока не преуспел. Но не нужно отождествлять всех россиян с этой херней. Мы тоже против этой херни. И это именно то, что я просто хочу сказать, даже если это не играет никакого значения ни для кого. Потому что э, то, что происходит в России, гораздо важнее. Выходят ли люди в России на улицы? А они выходят. Э, да, в Грузии, на свободных улицах Грузии, где ничего не угрожает, э, акция протеста была, наверное, не знаю, в десятки раз больше, может, в сто раз больше, чем э, в моем любимом Нижнем Новгороде. Но э, в Нижнем Новгороде акция в сто раз важнее. Э, да и численность ее можно в уме умножать на сто, потому что в России на улицу все еще страшно каждый кто там вышел гораздо лучше показывает что те люди, которые остались в России, у которых на данный момент жизнь связана с Россией больше, чем, допустим, моя, который недалеко, но все-таки уехал, они тоже против, они не поддерживают Путина. Вы можете найти какие-то аргументы, что от моего лица он и не пытается говорить, что, естественно, я против Путина, потому что я уехал за границу, все, я теперь тут иностранный агент или кто-нибудь. Но те, кто остались в России, он определенно делает вид, что говорит от их лица, и они не согласны. Это очень круто, что они там э, выходят. От этого есть какой-то смысл. Именно та картинка сейчас нужна миру, чтобы показать, что э, русские не хотят войны. Но и я, пусть и почти без толку, хочу отвечать на вопрос, что за херня. Эти картинки с российских митингов, они тоже сейчас отвечают на вопрос, что за херня. Ну, точнее, они его как бы опровергают. Вопрос не то, чтобы глупый. Вопрос имеет право на существование. Просто ответ на него — это не мы. Это не все мы. Это вопрос не к нам. Это вопрос лично к Путину. И у меня, конечно, сейчас все шаблоны рвутся от самого слова «антивоенный», от того, что нужно говорить, что кто-то против войны. А что, кто-то за войну? Мне кажется, мне за 30 лет ни разу через голову не проносилось слово «антивоенный», потому что, ну, что оно означает? А чему оно противопоставлено? Что кто-то за военный? Кто? И это, кстати, иллюстрация того, что Россия нормальная страна с хорошим народом, который готов к демократии, который именно демократические методы и пытается использовать до последнего, который голосует против Путина на выборах, не все, но многие. Против путинской партии на последних выборах мы видели, где умное голосование побеждало. Мы выходим на митинги, чтобы выражать свое мнение, а когда нас пытаются сажать за массовые беспорядки, им приходится придумывать эти массовые беспорядки. Потому что русские довольно мирно себя ведут и на самом деле ничего в полицейских не кидают и это можно было бы произнести и как упрек но вряд ли это будет произнесено как упрек именно сейчас потому что это свидетельство того что русские миролюбивый народ они не хотят войны да каждый народ миролюбивый я вообще не знаю о чем я говорю сейчас да, поставь сейчас передо мной Путина и дай мне в руки нож. Я не знаю, сделаю ли я что-нибудь, потому что, ну, я ни физически, ни морально не подготовлен убивать. Я подготовлен для демократии, я подготовлен не бояться выражать свое мнение, говорить то, что думаю. А, к сожалению, просто мы пока не смогли построить такую систему, где наше мнение к чему-то бы приводило. Но мы, как люди, нормальные, у нас просто ненормальный лидер, мы с ним не справились. И опять же, это все просто между нами, для внутреннего понимания Это внутренняя российская политика, которая никому не интересна Это раньше у людей могло быть простое праздное любопытство А что там сейчас происходит в России? Сейчас разговор вышел на другой уровень Сейчас вопрос, что за херня? И вопрос обращен к нам, но не нужно его бояться и стесняться И считать его несправедливым Вопрос справедлив, и отвечать на него легко, потому что это правда Потому что э, мы не хотим войны, войны хочет Путин и мы также против Путина, как и все остальные. Просто мы были против Путина первые. Я некоторые свои видео завершаю фразой Россия будет свободной, но сейчас за эту фразу я тоже буду обсмеян и не поддержан. Сейчас разговор вышел на другой уровень: Миру мир.